приветствую друзья на моем канале деньги из интернета сегодня я покажу хайп iHolding сайт хороший на сайте 382 инвестора инвестировала 379 тысяч рублей и выплачено 172 тысячи рублей на счетах инвесторов 506 тысяч рублей здесь есть четыре плана вот за 24 часа 20 процентов. Думаю неплохо. Чтобы зарегистрироваться, кликаем регистрация. Логин и mail, пароль, payer либо киви аккаунт. Вводим капчу и соглашаемся. Так. Чтобы пополнить баланс, кликаем пополнить баланс. Переводим на этот кошелек киви либо payer и сюда сумма а транзакцию и сумму перевода отправляем модерацию потом как админ подтвердит кликаем инвестировать сумму инвести а тарифный план и сумму инвестирования сначала чтобы вывести средства как деньги пройдут вводим сумму киви любого п кошелек уже вписан и вывести также здесь есть партнерская программа. Ссылку на сайт я дам в описании, Подписываемся на канал, ставим лайки, всем пока.